Не так давно, а именно в прошлом выпуске, мы вместе с тобой смотрели на относительно говоря бесполезные предметы и штуки в колде. Каждому комментатору спасибо за мнение, я все прочитал и кое-какие пункты учел при составлении уже полезного топа. Но сперва, здорово мужские мужчины, нам нужно сейчас четко разграничить полезные девайсы. Например, я думаю, нет смысла в этот топ запихивать какие-то метовые оружия. Буквально через пару обновлений они могут уже быть не такими эффективными и данная кинозапись потеряет свою актуальность. Затем я думал в этот топ включить всякие фишки с настройками, но на такую тему у меня уже были эпизоды и даже не один, поэтому обойдемся без этого. И что же остается у нас в сухом остатке? Это вторичное оружие, перки, скорстрики и навыки оперативника. Королевскую битву я сегодня затрагивать не буду. Чтобы тебе с пользой провести время, я сделаю мини-экскурсию по своим комплектам, а вернее сказать по их начинке. Основное оружие, как я уже говорил, трогать не будем. Вообще, я предпочитаю играть за нападение. И тут есть разные вариации основного оружия. Там могут быть штурмовки, ппшки, ну или дробовики. для позиционной игры у меня есть снайперский или марксманский комплект, но обо всем по порядку. Если я беру дробовик, в последнее время мне нравится играть с r 90 очень сильная и полезная стрелялка, то обязательно к нему я беру дымовую гранату. Дело в том, что даже на небольших картах есть места с достаточно протяжной зоной, своего рода оупены. Дробовики – класс исключительно для ближней дистанции, и чтобы эту дистанцию сокращать, нужно пользоваться дымами. Во-первых, они хорошо отрезают вижен противнику, и вражеским снайперам нужно будет менять позицию, чтобы дальше вести огонь. Еще они против штурмовок неплохо спасают, когда вам нужно добраться до установленной зоны. Второй бросалкой я беру термит. Да простят меня киберы и другие любители гранат, объясняю. Дело в том, что термит можно откинуть в противника, который находится на средней дистанции. Он получит урон и шанс добивания недруга на таком расстоянии возрастает. То есть термитом я больше пользуюсь не как девайсом для уничтожения, а как штукой для стартового урона. Еще с ним хорошо чекать локации, через хитмаркер, чтобы пушить. С гранатами вообще-то я люблю играть. Даже в свое время фильм по прокидкам делал, но Давайте будем честны, термит намного эффективнее в рамках динамичного боя. Чтобы сделать кил с гранаты, нужно знать про кит, либо же нужно греть гранату и терять драгоценные секунды. К тому же термита можно зону отрезать. Да, я знаю, что многим он не нравится, но что поделать, если в игре это есть, значит так оно и должно быть. Как говорится, на войне все средства хороши. Как уже ты успел понять, без кинетической брони в таких жарких замесах не обойтись. Это навык оперативника, как мне кажется, один из самых профитных и нужных. Его я использую не только с дробовиком, также могу юзать его и за снайпера, если играю агрессивно, ну и конечно же за штурма. Второстепенное оружие у меня практически всегда стингер. Если вы играете активно и атакуете, то всегда нужно реагировать на вражеские БПЛА и их контролить. Так вы и себя подсейвите, и своей команде поможете. Да, дополнительные очки для на нафармите. Кстати, скорстрики у меня самые дефолтные. Это как раз таки БПЛА, машинка и контр БПЛА. Я беру самые дешевые, потому что продолжительность жизни, если вы играете агрессивно, а уж тем более с дробовиком не такая большая. По сути данные примочки топ за свои деньги. Тут тебе и подсвет, тут тебе и стан, если ты на перезарядке или пушишь. Тут тебе и отключение карты противнику. Особенно это хорошо для атаки. Не знаю как у вас, но это вот прям мой стандарт. Такой же дефолт у меня по перкам за данный класс незаменимый форс гамп быстрое лечение после кила прям самый нужный перк для атаки и синий перк я постоянно чередую могу взять шапнель чтобы было две основных бросалки для наступления либо же перк радикал для быстрого фарма скорстриков это все я делаю по обстоятельствам и настроению например если у тебя сейчас нет настроения и ты в печали то залетай в самую живую и самую лучшую группу ВКонтакте по нашей игре ведь именно Именно оттуда я уже узнал, что будет нас ждать в следующем сезоне. Какие будут скины и награды, какие ивенты для нас подготовили разработчики и не только. Также обязательно напиши Никите, чтобы получить скидку на донат, или проверь свою удачу и принимай участие в конкурсах, которые постоянно дропает администрация группы для своих любимых читателей. Короче говоря, действуй. Ссылочка в описании. Бегло рассмотрим снайперский и марксманский пресет. Серии очков абсолютно идентичны, хотя уже тут я время от времени беру автоматическую турель, ибо играю с ивого, и в основном все успешно накапливается. Красный и синий перк, как и в прошлом лудауте, а вот зеленый перк у меня стоит стойкость. Если ты привык играть с СКС или с СВД, то это основной перк для того, чтобы пофиксить срывание и подбрасывание прицела, когда по тебе попадают. Также с этим перком противника успешнее перестрелять можно, нежели без него. Короче, топ для данного класса. Вспомогательное оружие у меня всегда двустволка. Да, ее пофиксили, и дистанция поражения не такая бодрая, как раньше, ну и чего. Фишка как раз таки в том, чтобы ее использовать на экстремально близком расстоянии, когда противник уже на пороге. Также для позиционного геймплея понадобится активная защита. Пожалуй, самый полезный тактический девайс. Ну а основную бросалку я беру мину растя Хотя как она работает, это просто кошмар. Ее стараюсь ставить в проблемных, незащищенных местах, где ко мне могут подобраться. Но в последнее время я обхожусь без нее и, скорее всего, я ее заменю на простую гранату. Так как от нее пользы больше будет. Да, точно, так и сделаю. Ульта у меня на снайпере это аннигилятор. Он тоже весь уже побитый и перерезанный. Я его периодически меняю на кинетическую броню. Об этом я уже говорил. А теперь класс подвижности, жопной боли врага и MVP побед. В основном оружие, ППшки и могут быть штурмовки, неважно. От перемены слагаемых сумма не меняется. Так вот, скорстрики здесь уже тебе известны. Перки тоже. Спомогательное оружие также ты знаешь. А навык оперативника я время от времени меняю. Это может быть как кинетическая броня, так и воробей. Хотя не так давно очиститель апнули, но его только на маленьких картах лучше всего использовать. Основная бросалка у меня стоит термит, хотя могу и простой взрывашкой поиграть. А тактическая грена у меня стоит, как вы уже догадались, газовая. Этот химарь отлично помогает, когда ты начинаешь перестреливаться на дистанции с чувачком. Еще газовые подавлять огонь не нравится. Почему я не взял дым в этот слот, спросишь ты. Все просто, со штурмовкой без проблем можно файтиться на средних дистанциях. Можно не сокращать расстояние, как с тем же дробовиком. Лучше воспользоваться выше упомянутой кидалкой. Получается, что среднестатистический огнянский любит юзать вот такие вот перки, вот такие вот бросалки и второстепенки, такие вот скорстрики, да и такие вот ультимейты. И я уверен многие тоже используют подобные штуки, особенно отцы, которые уже давно играют. Определенно это полезные артефакты, и если ты недавно скачал колду и хочешь поскорее стать мега прочь покатрахером, то обязательно на заметку это все возьми. А если ты уже шаришь за жили-были, то делись своими полезными комбинациями в комментариях, чтобы новички смогли что-то полезное унести не только с фильма, но и с твоего совета. Напоминаю тебе про мой лайвовый канал, где я получаю пощам и иногда выигрываю в королевской битве. Обязательно заходи, почилить, буду рад тебя там увидеть. И конечно же, зашибай кулакич и подписывайся на киноканал, если ты тут впервые. Это Огнянский. Все только начинается.